Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Пожалуйста! Ааа! Ааа! Топором по лесу ее! Пусти меня, гадина! Шок. Хей, hey, йоу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йоба Гейм. С вами, как всегда, я ваш, Сантьяго. И сегодня я начинаю прохождение новой, старой игры. Игра по названием Resident Evil 7. Посмотрим, что у нас получилось. Заваривай крепкий чуёк. Готов для себя пару вкусных плюх. А мы начинаем. Итак, уровень сложности, да? По дефолту выбираем безумие. Безумие, выбираем безумие, да? Безумие, да. Безумие. По... При игре на сложности безумия можно сохраняться только тогда, когда у вас есть кассета. Часто автоматических сохранений также сокращена. Безумная сложность предназначена для игроков, которые уже прошли игру. Вы уверены, что хотите продолжить? Да, я начну. Пожалуй, это вызывает какой-то интерес, иначе это зачем вообще проходить. Но в случае, если у меня ничего абсолютно не получится, я поменяю уровень сложности на подобающие. Снизим план. Привет, милый! Я Ой. хотела поздороваться и сказать, что я тебя люблю. О, кстати, скоро я вернусь домой. Ура! Как это мило. Мальчики, девочки. Поскорей бы разделаться с этой работой няньки и вернуться к любимому мужу. <связывая> <связывая> я скучаю. <связывая> на шею. По... присесть на шею, чтобы тебя обеспечил <связывая> твой мужчина. Мне надо работать. И всю твою жизнь Люблю будет. тебя, Итан. Хорошо. я очень скучаю. Посылаю тебе тысячи поцелуев. Понимаю. Пока, милый. Давай, малыш. Тоже очень скучаю по тебе. А ручки-то в крови уже. Ручки-то в грязи, либо в крови уже за... Что? Что? что? А, женские ручки. Женские ручонки так-то. Посмотри. Посмотри. Итан. Ты был прав, я лгала тебе. Нельзя было, но я могу сказать лишь одно. Как Если по получишь... я приеду. Подальше. Не приезжай, говорит. Дала совет не приезжать. А, собственно говоря, как бы ты поступил в этой ситуации? Пиши это в комментариях. Но я бы точно ворвался бы в этот. В этом месте нашел бы всеми возможными способами Защитил свой малых И как в Марио победил бы последнего Эй, дракона это, это было хорошо. ты как? Вчера ночью ты просто исчез Да, да, нет, я в порядке, я в порядке Дело в Мии Она Мезов, не погибла, да? она жива а Она вернулась Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю, слушай Не знаю как, но она вернулась Она как-то вернулась может, это розыгрыш, но она просит за ней приехать. Где она? Сейчас я Далви. Далви Луизиана. Чувак, уже три года прошло. Я знаю, знаю. Ну, но ладно. что, три если это без, она? Без я должен это выяснить. У меня бы съехала катуха просто на максимум. Я бы Я не знал, куда бы деться. То есть, фактически, это, ну, представляешь, на три года у тебя исчезает... Что? Это качество такое крутое. Я, я что-то не прорисовалось? не понимаю. Но вроде бы настройки настроил на максималку. Все, типа, не понимаю, чё, в чем прикол. Что... Ну ладно, хорошо, ладно, это не важно а, Не важно абсолютно, совершенно не важно Важно то, что наша девушка в опасности И нам ее нужно найти То есть за три года без своей девушки Ты прикинь, какие бы у тебя были мысли То есть вот она отправляет тебе это сообщение Я на месте Мол, не приезжай и все дела И ты такой типа, чё, фак? А она вся замучена истощена Вот это вот все, ой, кошмар Ой, жуть, ой, жуть Так, раз уж я на месте, тогда я отправлюсь куда, правильно? По дороге, по тропинке Погоняю машкару возле своего лица. М -м, нашел тот самый дом. Проверьте поставленную задачу. А, понял. У нас буковка F. Это про... Так, най... найдите мию. Основное наше задание. Файлы, карта. Хорошо. На... А, благо, здесь можно шифтовать и бегать, какой то бы, Это уже хорошо. А, смотрим, здесь есть вход в этот дом. И он наверняка будет закрыт, да? Здесь цепь, которую нам нельзя разрезать. И болтореза у нас никакого нет. А, что за... Прорисовка какая-то, либо это как-то ретро-стиль, ретро либо нет. Подожди, прежде чем звонить звоночек, давай сбегаем вот сюда и посмотрим. Я же исследователь, у меня натура исследовательная и искателя. Мне вечно нужно что-то найти, что-то найти и что-то искать. Поэтому я прибежал сюда и, соответственно, здесь я могу открыть фургон. Легчайшим образом я открываю футбол. Оп, вращать назад. Присоединяйтесь. Аллигатры в канализации 17 серия. Предлагаемый проект. Прокродитесь в луизианский дом с привидениями. Не, извините, не хочу. Прими ее дар. Ха, интересно. Мы... Может быть, это и правильно, что я не позвонил в звонок, потому что дом, в котором ее удерживают, наверняка ж... Наверняка не просто так. Она там три года провела, как бы... Вся выглядела очень замученной. И если я позвоню в звонок, я их осведомлю в том, что я прибыл. Так я поступать не хочу Я в целом готов даже Опа, она Мураш Ты 3 Короче, игрово... игра обещает быть годной Прям такая, знаешь, короче закорен... Корен... Корен... Закоренелая хорятина С этой Начиная с этой серии игры Resident Evil 7 Они полностью переработали Игру Да, как в свое время это сделал Биошок Теперь это абсолютно новая сюжетная линия. Тут не зомби, тут какая-то прям демонология. Посмотри, что это такое. Посмотри, мать его, что это такое. А -а Размытие. Так, я могу туда пойти. А сюда не могу пойти. <Conse bom> я не... Да я же... Я же... Это просто вороны. Просто... Ну, я, короче, понял. Меня в этой игре ждет э, масса эмоций, как положительных, так и неположительных, так и отложительных. Так, это своего рода краткое обучение. В, посмотреть наши задачицы, это присесть, не присесть. М -м -м -м. Здесь пещерка, не пещерка. Здесь трава, не трава. Здесь обрыв, не обрыв. И есть вход с заднего дворика в этот дом. Главное, чтобы в наш задний дворик. Никто не проник, пока мы пытаемся это сделать, если ты понимаешь, о чем я, мой дорогой друг. Здесь есть сумка. Сумка водительского удостоверения от Чехас Луизиана. Чехас. Так, Чехас. И все, в принципе, больше ничего нет. Есть записная книжка, есть тоники какие-то. Или... А, это сумка внутри сумки. Понимаю. Я понимаю. В этом ничего необычного нет абсолютно. Мы... Что, двигаемся, смотрим, изучаем. Здесь очень много каких-то мелких вещей, которые нам... Резкость, надо чуть-чуть меньше резкость сделать, потому что, ну, как-то... Прям как-то, ну... Прям как-то, ну, извините. Чувствительность прицеливания мышь, чувствительность камеры мышь, Контроллер, мышь, вот. Вот так, наверное, на шестерочку поставим. Ну, потому что, ну, как бы, извините. Вот, плюс-минус, более-менее плавно стало. Хотя... Раз, два, три. Раз, два, три. Угу. Пойдет. Пойдет. У нас не будет дрожать рука. Мы не будем в попыхах пытаться... А можно Можно света чуть-чуть я, я не понял. Я что, что? Я что? Я... Ладно, я пошел. Вот эту лампочку можно выкрутить? Нельзя. А здесь вот... Как раз таки абсолютно ничего не. У меня есть фонарик, отлично. В принципе, не так все страшно, как казалось. Это дверь, через которую я вошел, правильно? Открываем дверь. Только тихо, не шумим. Какой он жуткий! Кто смотрел поворот не туда? Там было подобие такого дома, к которому главные герои забрались изначально. Выберите предмет для использования. А мне из этого ничего не нужно. То есть мне нужно найти какой-то болтарез, правильно я понимаю? Стол. Хавка Смотрите, как хавки полно Сколько это Фуагра Какая-то нарезка розбив с гренками Кошмар, шок А мне вряд ли нужно было Открывать кран, да? Закрывать его Я закрыл, я берегу Берегу энергию Берегу воду Все должны понимать, что Что за мерзость? Ну, зачем так? Ты... Пожалуй, вот так Здесь кастрюльки Сто Какой-нибудь еще Мерзость наварена. Посмотри. Блять. Понимаю, я бы также поступил, короче, тут куча каких-то ушей, кишок, личинок, или чего? Что? Фак. Не будем сдаваться в подробности. Посмотрим. Тут есть фотокарточка. А, ну которую Вращая которую ничего не изменилось. Также здесь нужен ключ, которого у нас опять-таки нету, я не знаю. Сейчас посмотрим его. Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Я уверен, что они пропали вот именно в этой лачуге, потому что ну как, где, где они еще могли? Посмотри, почувствуй запах. Просто представь этот запах вонячной говны. Запах тут говной, тут не говной воняет, тут воняет киберговной. Так... я непоколебимо двигаюсь дальше. Неужели нормальная хорятина подъехала? Потому что она... ее просто без хорроров, без кримеров Даже просто противно ходить по ней По этой игре, по этой локации По этому дому в целом Здесь... Кто-то где... Кто где топает? Это я топчусь на месте или... Или мне сейчас просто кто-то сломает шею? Не понимаю. Ручка сломана, значит, мы сюда не можем попасть. А, не хотелось бы бегать по этому дому, чтобы не нарушить вот эту вот а, тихую идиллию, да, своего рода. Но чувствую я, что что-то меня здесь все-таки подостерегает. Так. У нас здесь выключатель. Стервс. Не знаю, что это, пока не хочу нажимать. Изначально, видеозапись заброшенного дома. Окей, окей, мы просто играем жизнь. воняет здесь очень. Так, кассета, магнитофонная кассета, магнитофонная кассета. Ф, выберите предмет для использования. Выбираем кассету магнитофонную, кассету для записи, для использования вставьте в магнитофон. Это же для сохранения, правильно понимаю? Мне здесь не нужно сохраняться. Мне здесь не нужно сохраняться, потому что... Ну, а, а смысл? Я просто прошарил по дому. Что, мать его, это за звуки здесь? Кто мне скажет, что... Почему... Все страшнее и страшнее становится... Я сыканул, я сыканул, я признаюсь, я сыканул и что? Ну вот и что, я сыканул. Я, я, я не то чтобы сыканул, но я сыканул. Блин, погоди, или там магнитофон не обязательно в включать это говно. Ладно, пойдем, воткнем кассету в вот этот магнитофон, потому что я понимаю, что э или нажму. просто нажмем вот эту вот кнопку. Что это будет? Не работает. Слава богу, господи, во имя хлебца. Во имя хлебца. <laughs> во имя хлебца. Создать... Подожди. Так, новое сохранение. Окей. Создать новый чек. Так, сохраняюсь. Я сохранился. Сохраняюсь. Да эти шумы тут в этой хате. Блэд хата. Мне не нравится такое. Я не люблю такое. Что такое? Что это? Тут взять его нельзя. О, Шок. Ну, я, видимо, что-то не заметил. Да, я сейчас поищу. Своим взором, взглядом. А, здесь на полках ничего же нет, правильно? А, здесь тоже ничего нет. И я сейчас... А, вот оно, как, это, как, как оно открывается. Закрыть дверь. Яу, понял, Хорошо. Так, фото ужаски. Фото ужаски. Это ужасы, Это получается, это какая-то... Это страшилки. Вот что это, это страшилки. Напи... Точно играть не буду на этом дерьме. А... Еще одна фотокарточка. Яу. Вот она, семейка. Похоже, это владельцы. Вроде бы полноценная семья, вроде два ребенка, короче. Муж и жена. А в доме полный хаос, мрак, ужас, кошмар, шок. Не знаю. Нет, не вот это надо. видеозапись заброшенного дома. Смотрим кино, смотрим мультики снова. Да. Так. Так. Так, да. Да, все, теперь... Брось. Где Залучи, ты его блин. копал? А твой Эй, я работаю только с профи. Да И кстати, позабудься о звуке. А не как тогда в Амарилла? Уже, блядь, два года прошло. Неважно. А что произошло у Амарилла? А? Есть инфа? Он новичок? Не нравится он мне. Что опять? А, Ты не удивляйся, да? если придется Это искать интерактив замену. интерактив такое. Ты Новый смотри. план. Сначала походим внутри, а потом снимем вступление. Ты чтобы просто ну да, не смотреть, как короче, всегда. в пустую вот эти видеоролики, и тебе в них. Кайф. Не вопрос. Пойдем, пацаны. Ужас, в ужасах канализации очередные ебеня. Доволен? Еще бы. Доволен. Я доволен. Очередные ебеня. Балдеж, молодежь. Это кайфу звучит. Итак, давайте, родные, присоединяйтесь. Пожалуйста, проходите, открывайте двери. Искатели при... Ну что, мотор? Зажал меня в углу, ты прикинь. Ай, хорош кадр. Ай-яй-яй. Та-та-та, Это... молодость моя. Та -та -та -та. Закрыто. Все, я вхожу. После вас. Я вхожу. Видеокассета. Так, зачем мы здесь? А здесь не было открыто. Нет, нет. А зачем? Крена, том жуткие звуки. О, тут призраки. Что нам хотят рассказать? Ну, наверное, что случилось с этими ребятами? Пиздец. Я когда-то ведущим был. Ты знал, помощником ты был. Они а ведущим. Ничего. Ничего. Ничего, говорит. Парни, вас. Ну... Разведи меня, Андра. Заброшенная ферма, пропавшая семья, давай, давай, давай, возможно, убийство. Как обычно. Шоки. Сколько лет она стоит заброшенным? Все так же, да? Три года. Клэнси, сними-ка это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщины, а бейкеры. Джек и Маргарет Бейкеры. Они Есть были еще? тихими, но не отсталыми. Хотя были слухи про их сына Лукаса. Типа озурная кровь. А, блин! И зачем я только надел свои лучшие ботинки? Вляпался в говну. Я о, тебя черт. прекрасно понимаю, родной Хорошо, что у меня прививки сделаны Прививки Хотя... сделаны, да? Меня... Это же отличный фон Андре, как здесь... думаешь? О, о, ты слышишь, короче, диалоги всех персонажей, когда наводишь на них Ну, Андре? Андрей пропал куда-то Андре Кленси, ты видел, куда он пошел? Андре, балбес, куда ты делся? Иди сюда Где Сюда, он? иди сюда Невероятно, иди. сука Последний раз с ним работаю так, я Знаешь, наверх. продюсер это временный, но хорошие операторы вроде тебя, Кленти. Держись рядом. А, обязательно, обязательно, родной. Просто мне, ну, если бы я не держался рядом, мне было бы достаточно сыка потому что тут вообще ни хера не видно еще ко всему прочему, да? А, погоди, здесь может быть что-то есть новое? Абсолютно нет, абсолютно ничего. Что за вахуй? С какой стороны? Ты слышал? Не открывается. Ты в костюмчике, ты, ты куда? На, ты на, напыжился-то, а, пижон? Андрей, да где он, блядь? Блин, почему не хера не видно? Никто не преследует. Андрей, мужик, ты где? Ну, в этой комнате его нету, слышишь? Мне кажется, да он стебет, сто пудовый, Сейчас как Это в камине. Ты думаешь, что он в камине? Что за черт? А что там? А, рычаг, прикинь. Дверь Давай, есть. Блядь, Охренеть. Шоки. Ладно, новый план. Ладно, новый план. И сваливаем отсюда. Это шоу. Понимаю, родной. Ты думаешь, что Андре вот туда взял и пошел? Давай, шевели булками, мужчина. Главное, чтобы сзади никого не было. Фу, у меня, знаешь, короче, ну типа, что-то душа все-таки волнуется. Как будто я в предвкушении какого-то дерьма, которое здесь должно произойти. Андрей вот так вот взял всех, бросил, короче, и пошел. Просто лучше горишь. Ты первый. Я Хочу, первый. Я ты Погнали. Заснял, как я геройски спускаюсь вниз. Так что... Ты первый. Геройский спускаюсь вниз. <laughs> да тебя же... Ты же... Ай, шмара. Шмар. Что-нибудь ну. видишь? Что там? Да тут нормально, все хорошо. Я вижу, о, Андерсона вижу. Я нашел его, слышишь? Спускайся, вот он стоит. Идем, Андерсон, кореш. Оу, Саша, ну... вот это дичь. Оу, fucking slave. А, там еще мужик какой-то. Яу! Это бич лазанья вообще. Боже! Какой нахер? Боже! Так, у меня нету такого, да? Выберите предмет для использования. Сюда нужно пробку вставить какую-то. Ну, понял. Исходя из видео, я знаю, что здесь есть э, рычаг, за который нужно потянуть, да, однозначно. Сейчас потянем за рычаг, спустимся. У нас есть потайная дверь, открылась. Э, потайная дверь, открылась. Потайная дверь. Сейчас пройдем. Там этот вот подвальчик, мы должны чекнуть, посмотреть, что там все-таки находится. Потому что, ну, как бы. И что ста... случилось с, авто... с третьим? нас насадили на трубу. Нас взяли, получается, с поличным э, за попыткой спасения Андерсона. А мы. Не всадить. Чтобы вы понимали, у меня все это время кошечка лежит на ногах, короче, и спит. И вот любой... Вот я надеюсь, просто я в каком-нибудь импульсе страха просто не выброшу ее нахер. Переживаю. Так, в подвале у нас как бы водно. Сейчас плавать будем Ну, конечно, мы в болот этого говна окунулись, как бы, ну... Так, под ногами ничего не видно. Вода абсолютно непрозрачная. Мы по горло все В говне. По горло в говне. Что ж поделать, ничего не поделать, все идем дальше, двигаемся, смотрим, короче, и изучаем. Абсаз. Не понял, это сейчас я сделал или кто? А можно побыстрее выйти из этого говна. ха Неп неприятный. Обоссаться можно, просто обоссаться Ой, шок Фу, уберись Ой, гадкость Ой, мерзость, какая мерзость Нормально, все, там лежишь Извини, я испугался Я не знал, что тут кто-то есть, просто всплывет это говно Он даже ничего не сделал, он просто всплыл А я думал, кто-то нападает на меня Вот как бы решеточка О, КПЗ, да? Получается КП, сука, З Который не открывается Так, решетка заблокирована? Абсолютно заблокирована Мы сейчас посмотрим Опа, шприцов куча По Вене долбанем Обсуждаю Осуждаю Так, свет горит Значит, там кто-то что-то пользуется этим светом Мы сейчас возьмем болторез Так, вращать Бен мертв Обращен, обращен, обращен Мертв, мертв, мертв То есть здесь кто-то занимается обращением Да? Болторез я беру обязательно Потому что там... Куча цепей, которую нужно разрезать постоянно, чтобы что-то, да, находить. Сейчас просто одним глазком не по пока не пойду. Пока не пойду, я сейчас вот тут светло. Вот тут светло. Мия? И, и там кто-то лежит. Болторез. факт ну пожалуйста, что только бы ничего там плохого не было. Открывай, открывай. Это Мия или или не Мия? Мия. Слава богу, я нашел тебя. Это я, это Итан. Итан? О, господи. Итан? Ты в порядке? Зря ты пришел. Наконец-то. О Снесу. чем ты? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Правда? Да просто собирайся и погнали отсюда. Кто нибудь на тебя хер видел? Это надо. Он тебя видел? Он? Кто еще здесь? Что происходит? Папочка, не прикинь, надо на Папочка. Покиня, надо надо уходить, быстро. Какой нахер папочка? А куда? Пойдем обратно, по болоту пошаримся. Подожди, здесь может быть что-то было, что я должен был взять. Извините, я сейчас пропущу что-нибудь интересное и жуткое. Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Милая! ты скажешь мне, в чем дело? Милая, тебя не было три года. Три года? Ты мразь. Что, ты правда, три года что, прошло? Что, тебе мозги промыли или что? Сумасчечья? Ты гонишь? В шоках. Блин, ну, судя по всему, судя по той записке, здесь, короче, либо убивают, либо обращают. То есть, как бы промывают мозги и делают с мощичами получается. Ты Что? можешь смехнуться? Свих... Что, Что они с тобой сделают? Не сейчас. Сначала Зачем надо отсюда надо выбраться? выбраться. Думаю, нам сюда. Думаю, а я, а я думаю, что... Подожди, может быть немножко потише, потише, потише сейчас звук э разговоров. Го -з -з громкость голосов, да? Вот, вот так. Системная громкость, зерномический диапазон, вид акустической системы, телевизор. Нет, у меня наушники, наушники. Виртуальное окружающее звучание. Окружающее звучание виртуальное. Окружающее звучание, да, я включу такое. Так. Что за лаборатория? Что за дичь? Какой папочка? Ты почему меня пугаешь? Я... я не хочу тут находиться. Пойдем пожалуйста домой нафиг. Все, мне не весело, нечестно. Я не хочу больше ничего. Мия, нам надо Мия. поговорить. Когда я увидел твое послание. Не я. Это не я. Но это была ты. Не я. Ладно, хорошо. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя. Ты правда не хочешь скрываю. здесь поговорить об этом? Нам нужно сюда. О, понимаю. Так, нам нужно сюда. Зачем нам нужно сюда? Нам точно сюда. Они здесь приносили мне еду. Я вспомнила. Фу, бич. Вот это вот еда, это то, что там в кастрюлях вот это все было или что? Какие вы мерзкие гады, уроды, фу, блин, вонючки. Зачем так вообще, ну, издеваться? Ой. харятина, так хорятина. Давай быстрей. Мил, давай жопы шевели. Пришли. Пойдем, нам надо валить отсюда. это, Вот, пришли. Куда пришли? Зачем пришли? Мы на месте. Сейчас откроют. А там все за столом сидят такие. Типа, привет, родные. Мы Я вот помню эту комнату. Крыли. Здесь должна быть дверь. Я Они, уверена. получается, в подвале живут, Да. Е ⁇ больше нет, она исчезла, исчезла! Е001, запомни, пожалуйста. Е001. Что ты несешь? Какая семья? Я уверена. Дичь не неси? Слышишь, малыха? Дичь не неси, я тебя спасу, я выберусь. Я же, я уже прошел миллион. Кто? Кто? Кто? Кто забрал ее? Блин, я не хотел прости! Куклы нахрен, мне такие надо! Не надо! Мрази, я иду за тобой, Мия. Подожди. Чуть-чуть <связь> подожди. Я сейчас спасу себя. Я уже бегу. Я бегу. Я бегу, дверь открылась. Это магия? Но тут никого нет. Хм. Дверь открылась, но здесь никого нет. Телефон. Алло. Добрый день, дорогие друзья. Я из компании Арифлейм. Готов предложить вам пару аукционных покупочек. Покупочек. Так. Короткие гудки, соответственно. Короткие гудки это у нас что? Карта гостевого домика. О, кайф. Открыть карту. Ванная налево, гостиная, скрытый коридор, кухня, черный ход. Если черный ход дорогу перейдет. Перейдет! Если черный ход дорогу перейдет. Пере что? Перейдет! Долбаю! Аптечку еще одну заряду. Две аптечки есть. Кто-то ломает там все. Кто, -то Кто -то... ломает? А тупо мои соседи, короче. Когда у меня одни соседи... Так, снова карту смотрим. Здесь закрыто. Здесь ванная комната. Там есть... Вот в подвал, да? А здесь я не могу никуда деться. Да кто это делает? Откуда кто ломает? Дай кто там? От... Входи! Входи, давай! Входи нахер. Входи, давай... Я пока, подожди, я туда не хочу идти. <свят> <свят> не хочу. Кто ломал там двери кто-то или нет? Мрази какие, а. А окна, подожди, может быть окна открытые есть? Может быть есть открытые окна? Ладно, я спускаюсь. Сейчас я посмотрю, короче, потому что может быть внизу что-то есть. С Слышишь, короче? Это мия! смотри! Динамика пошла! Вот он! Сопротивляюсь! Сопротивляюсь! Я сопротивляюсь! Не трогай, пожалуйста, пожалуйста, не трогай! Вот оно сопротивление! Я оказываю сопротивление! Пожалуйста, не трогай! Нихера хера ты вафли слышишь? Мия, стой. Мия, стой. погоди! Куда? Ты куда? Куда, куда, куда? Куда? Отпусти! Отпусти меня, я брать! Отпусти, меня! А -а -а -а -а. Левая кнопка мышцы, сопротивляюсь! Я сопротивляюсь, я сопротивляюсь, я сопротивляюсь! Пожалуйста, пожалуйста! Воткнул плечо, мразь! Что ты? Ш я слышу... Что? Чувствую Это она за? она меня. Ты мра... Отвали О, от меня. Я сейчас с пятки просто бахни. Оставь меня в покое. Да втащи в грудину. Кого ты смотришь на нее? Втащи ах. в грудину. Так мне надо. Она расхерачила себе голову. Посмотри, посмотри, посмотри, что здесь происходит. Даже, да в принципе я не испугался относительно. Так, используй общечку левых тревожек. О, мыли руку, руку, руку, руку тлуку. Так, Мия, понятно. Она валяется. Да ну! Отпусти меня! А, топор. Эф, топор. Я взял топор. Шой-ой-ой. Мия, пожалуйста, не заставляй меня это делать. Я не хочу этого делать, пожалуйста. Зря ты сюда пришел, Ван. Итан. Пожалуйста! Да -а -а! а -а! ну! А -а -а! Топором! По лесу ее! Топором! Топором! По спине! -а По спине! По спине! Ломай голову! Топором! Топором! Левый который лаптечка! Я изучился! По лесу! По лесу! Отпусти меня, гадина! Шок! шоки. шоке! Ой, простите, пожалуйста это, это, это нервишки шалят У меня еще, короче, котик там а, Лапкой Ла, это... а, Лапкой, короче С коготками вонзился мне в ногу Потому что у меня там, там, ноги Я не могу с ним ничего сделать, да? Майя, вставай Майя, вставай Так, ладно, ладненько Ладно. Я помню телефон, да? Телефон я помню где. Просто я ищу здесь, может быть что-то быть, что мне понадобится. А, как, например, я нашел болтарез, к примеру, да? Закрой шуфлятку. Закрой щуплятку. Алло. Фак. Фух. Не стоило тебе приходить. Кто это? Что за хуйня здесь творится? Меня зовут Зои. Через чердак можно выбраться. Чердак. Иди туда. Зоя. Вот так вот, короче, мы с... Это девушка, я так понял, была Мия. Это была наша девушка, да, которую мы пытались спасти. Но у нас ничего абсолютно не получилось. Фактически мы, что, э убили ее Без капли сожаления. То есть мы не, за не зарыдали, как... Э не у... Ой, эти... Кто рыдает постоянно, напомни. М как сопляк. Как сопляки не зарыдали. Ну, это бан, конечно. Я считаю, что это бан. Фух. Сейчас гл глакну. Угу. Глак, глак, блак глак. глак. А, ладно. Давай что сделаем? Угу. Переступим порог, потому что через порог нельзя прощаться. А, всем огромное спасибо за просмотр, дорогие друзья. Вы были на канале Йоба Гейм. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, обнимаю. Пока! -у.